Привет-привет! Второй день марафона беспощадного жиросжигания. И сегодня мы будем качать пресс и кор. Если ты еще не присоединилась, переходи по ссылке в описании видео. Там все подробности о питании, о порядке прохождения тренировок, о процедурах для тела. В общем, все, что тебе нужно для того, чтобы сделать офигенное тело. Я твой неправильный тренер Лагартиша. Погнали! Первое упражнение – велосипед. Мы ложимся на спину, прижимаем поясницу к полу. Здесь пространство быть не должно. Поясница прижата к полу. Мы поднимаем бедра и поднимаем руки колени четко над бедрами. То есть не вот так, не вот так. Четко над бедрами угол 90 градусов. Руки держим вверх. Из этого положения мы опускаем одну ногу, возвращаем и опускаем другую. Таких мы выполняем. Двадцать повторений. Готово? Погнали. Один. Два. Никуда не спешим. Три. Старайся делать в твоем темпе. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. Оставляем ноги в воздухе, руки за голову, поясница прижата. И у нас скручивание. Мы отрываем от пола только плечи и лопатки упок тянем к позвоночнику, поясница прижата к полу и возвращаемся обратно. Таких мы делаем 20 повторений. Готово? Работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Семь, восемь, девять, 20. Закончили. Ноги ставим на пол, руки назад. И из этого положения мы садимся. Но садимся мы опять же с прижатой поясницей. То есть поясница прижата к полу. Мы садимся. Сначала отрывается плечи И только потом поясница. Касаемся руками. Либо стоп, либо пола. И ложимся обратно. Опять же ложится поясница. Уходят плечи, ложатся руки. Таких мы делаем 20 повторений. Погнали. Один. Два. Полный диапазон движения. Три. Четыре. Пять. Поясница прижата к полу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. 19, 20. Закончили. Отдыхаем пару секунд. И повторяем эти три упражнения еще один раз. Готово. Ложимся на спину. Поясница прижата. Руки подняты вверх. Ноги подняты. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать и сразу же скручивание погнали один два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 один два три 4 5 шесть семь 8, 9, 20. Твой пресс горит. Я надеюсь, он уже горит. И большие скручивания. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну ты же хотела качать пресс. 8, вот качать. Девять. Десять. Ты же хочешь плоский живот? Одиннадцать. Хотя не скручивание отвечает за плоскость живота. Двенадцать. Двенадцать. Четвернадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. 20. Закончили Отдыхаем и у нас следующий блок Уже чувствуем тепло В мышцах Чувствуем как немножечко Подожгли И продолжаем У нас альпинист мы встаем в упор лежа, Ноги, руки на ширине плеч, попа не торчит вверх, не провисает, стоим ровно и мы подтягиваем колено к противоположному локтю, возвращаем и на другую сторону. Здесь очень важный момент, очень частая ошибка, которую я вижу у других людей, даже у некоторых тренеров, на меня реклама в Таргет. Меня постоянно рекламирует, я вижу всякое. В общем, когда ты подтягиваешь колено, тебя не должно вот так вот перекашивать. То есть ты не перекашиваешь корпус, у тебя корпус ровный от плеч до бедер, он ровный, параллельный полу. Тебе надо его держать, потому что тебя будет перекашивать. Тебе важно этого не допустить. Готова? 20 раз, два шага. Показываю. 1, 2. Это одно повторение. То есть два шага ногой, одно повторение. Всего мы делаем 20 раз. Если ты считаешь каждую ногу, то делаем 40. Помни о том, что тебя не должно вот так вот перекашивать. Погнали. 1, 2, 3, 4. Не спеши, делай в моем темпе. 5, 6, 7. Тебе может хотеться сделать быстрее 8, чтобы быстрее выйти из планки. 9, 10, но нет, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас подъем ноги из боковой планки. И вот если ты хочешь плоский живот, то как раз вот эти упражнения делают его плоским, потому что они тренируют поперечную мышцу живота. Мы стоим в боковую планку. Кто более продвинутый, вы стоите в полноценную планку, поднимаете ногу и опускаете обратно. Кто, кому это сделать тяжело, делаем с колен. То есть одну ногу на колено, руку вверх и поднимаем ногу. Стараемся не провисать, держать корпус ровно. Таких мы выполняем 12 раз на каждую сторону. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем сторону и повторяем. Один, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И у нас планка с разворотом. Мы встаем планку на локти. На локти ставим не вот так, а вот так. Опять же, попа не торчит, не провисает. И отсюда мы разворачиваемся в одну сторону и в другую. Таких мы выполняем. 20 повторений. Готовы? Погнали. 1. 2. 3. 4. Бедра не провисают. 5. 6. Держим поджатый. 7. 8. 9. 10. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Отдыхаем и повторяем. Этот блок еще один раз. Готовы? У нас альпинист. Встаем в упор лежа. И работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Помним, чтобы нас не перекашивало. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Закончили подъем ноги из боковой планки. Готовы? Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Меняем сторону и продолжаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас планка с разворотом. Готовы? Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять.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 Водичка закончилась. Мы ложимся на спину. Руки мы кладем вдоль корпуса ладонями вверх. То есть мы не упираемся ладонями в пол. Мы кладем ладони вверх. Поднимаем ноги над собой. И из этого положения мы поднимаем ноги вверх, как будто бы мы хотим упереться стопами в потолок. И возвращаемся обратно. Руками в пол мы не упираемся. Мы кладем их наверх. Таких мы делаем 20 повторений. Готово? Погнали. 1. два. Не спеши. Три. Не используя инерцию. 4. Делаем в моем темпе. 5. 6. Работаем мышцами. Не используем инерции движения. 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Закончили. Садимся. Поднимаем воздух ноги и скручиваемся в одну сторону максимально, насколько можем плечо, как будто бы мы хотим завести за колено. И в обратную сторону. Таких мы выполняем 20 повторений. Готово? Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 восемь девять 10 1 два три 4 5 шесть семь восемь девять двадцать закончили ложимся на спину кладем ногу на колено руки за голову и отсюда мы скручиваемся и тянемся плечом к колену не локтем то есть можно просто развернуть локоть. Мы тянемся плечом. Готово? Работаем. Один, два. Тянемся максимально далеко. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. пятнадцать, пятнадцать 17, 18, 19, 20. Меняем ногу и повторяем на другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже у тебя должен греть пресс. 9, 10. Если не горит, ты недостаточно скручиваешься. 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. Отдыхаем. И повторяем еще один раз. С чего-то мы начинали. Ага, ноги в потолок. Готовы? Работаем. Ладони. На пол смотрят вверх, чтобы мы не упирались ладошками в пол. Подняли ноги и работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.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 Ложимся на спину. Уже горит прият, правда? Кайфовенько. Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, два, четыре, пять, шесть семь восемь девять двадцать меняем ногу и работаем не жалеем себя погнали 1 два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 один два три 4 пять 6, семь, 8, 9, 20. Закончили. Отдыхаем и у нас еще один блок. И последний блок упражнений. Мы будем тренировать кор и поясницу. Это очень важно. Тренировать поясницу Ну и вообще кор, когда ты тренируешь пресс. Потому что если ты будешь делать только скручивание и не будешь тренировать вот эти мышцы, у нас тело симметричное. И если вот эта мышца будет постоянно тренироваться, то она начнет тебя тянуть вот так и может испортить осанку. Очень важно развивать тело гармонично, поэтому мы обязательно тренируем поясницу. Первое упражнение. Сведение локтя и колена. Мы стоим на четвереньки. Здесь важно. Корпус параллельный полу. То есть у нас нет вот такого красивого прогиба в пояснице, нет округления. Жип пупок мы подтягиваем к спине, то есть мы не втягиваем живот вот так вот вверх. Видишь, что у меня ребра сразу стали торчать и тяжело дышать. То есть мы работаем не диафрагмой, а поперечной мышцой живота, тянем пупок вверх. Именно эта мышца отвечает за плоскость живота. Поднимаем ногу и поднимаем руку, сводим их и разводим. Важно, мы рукой, ногой не машем вот так вот, а мы контролируем, а ведем и возвращаем. И второй важный момент. У тебя не должно быть движения в спине. То есть у тебя не должно быть вот такого вот, как я сейчас показала. Видишь, движения в спине быть не должно. От макушки до копчика. Прямая линия. Параллельно полу. Двигается только рука, нога. Поясница не двигается. Таких мы выполняем по 15 на каждую сторону. Готовы? Работаем. Один. Два. Два. 3. Это очень крутое стабилизационное упражнение. 4. 5. 6. 7. И даже если ты продвинутая. 8. 9. И тебе легко. 10. Все равно его надо делать. 11. 12. 13. 14. 15. Закончили. Меняем руку-ногу. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 закончили ложимся на живот ладони на пол вдоль корпуса большой палец смотрит в сторону из этого положения мы поднимаем отрываем э, плечи от пола и грудь и руки разворачиваем наружу сводим лопатки и возвращаемся обратно. Важно, если у тебя грыжа в пояснице, тебе нельзя этого делать. И ты тогда не отрываешь корпус от пола. Ты просто поднимаешь ладошки и разворачиваешь их. И возвращаешь обратно То к стене, делаешь вот этого вот прогиба. Все остальные делаем. 20 раз. Готовы? Погнали. 1, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закончили. И третье упражнение. Мы кладем руки перед собой опять же. Если у тебя все хорошо в пояснице, ты делаешь. Если у тебя грыжи, ты делаешь то же самое, но без подъема вверх. То есть сейчас мы поднимаемся вверх и подтягиваем одну руку. И третье упражнение. Мы держим локти на ширине плеч. Вот в таком положении руки. Поднимаемся и подтягиваем одну руку. Возвращаемся, ложимся. Поднимаемся, подтягиваем другую, возвращаемся, ложимся. У кого грыжи, вы это не делаете. Вы просто лежит на животе, подтягиваете одну, подтягиваете другую. Как бы сводите одну лопатку. Готовы? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем и повторяем еще один раз. Сведение локтя и колена. Встаем на четвереньке. Упок поджатый. Помним поясницу. Вот так вот не прогибаем в нейтральном положении. Рука, нога работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили, поменяли ногу. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Ложимся на пол. И у нас кобра. Погнали. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И последнее упражнение. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Фух, закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировочка. Обязательно поддержи меня комментарием. Для меня это очень важно и очень приятно. Подписывайся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Подписывайся на мой инстаграм, я там рассказываю много чего. О питании, о тренировках, о том, как держать себя в форме, без отказа от сладкого, без фанатизма, без срывов. С тобой была лакартиша.